крупным планом. Тоже сюда, Ну что да, там можно. Пока, что не надо, он там, Мару. ну что ты... Депрессия, а то подумаешь, что ты моя жена. Астрова, Астрова. Тамара. Тамара. Астро, пожалуйста. Тамара. Тамара. Ну, мужчина, не надо. Давай вот Васю. Можно блять? Можно я его обниму? Можно я его обниму? Друг мой лучший! Роза! Все, все в Да? Да. Ну-ка, Роза! Поверни свои красивые губы! Покажи, как тебе не стыдно, няш? Хочешь, еще не Да! Ну когда-то, может я увижу, увижу. Да, да, да, да. Всё. Мало. Альбина? Мама, сейчас ты класный путь. А у нас видно там? Видно, видно. Ну-ка. Нет, а. пойдем, погоди. Давай, Ну-ка, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, Супруга рядом. Ну, поддержаю. Николай. Лева вы всегда великолепно выглядите. Самая женственная. Да, да, да, да. Большая часть. Ящик, вот Это мальчик, сюда. вот смотри сюда вот так держи я стану среди девочки. Давай. вот вот, ничего не трогай вот -во -во. вижу вижу вот, смотреть, ты, а сюда, Что за снизу тут снизу снизу о, Спасибо. Вас... Давай, остановись. Опа. Потом еще Ты, ты, ты, ты, ты тебя не можешь. Для, для нет, нет, нет. Анатолий, а то потом покажут и разыщут. Да. Антоляк, сядь, встань туда. Будем говорить. Анатолий, Анатолий. Давай меня. Ну-ка, Нина, скажи что-нибудь. Говорю, Донна, поздравляю. Да? Давай, все, все, Да, Луиза? А что вы думаете? ты бы чай, настои, Инса. Али, ты Ты а еще в А Маргарет, скажите что-нибудь? А? Ну, Конечно. Да. Снимай, ты скажи, когда снимаешь -то. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. снимаю, Да. Да. Да. Да. Да. Татьяна Георгиевна. Да, да. А? Да, я вас видите внимательно. Даже Вы только меня много не снимаете. Ой, Павла, я вас не вижу. Бабуля, не забудьте, другое сполода. Бабуля! Бабуля, пожалуйста. А пожар? Смотри снимай. Так, а не выключай. Ой, Ленин, выкачу, улыбочка. Ой, молодцы. Ну что встали, делайте свои дела. Девчата, делайте свои дела. Все выключайте. Вы что думаете, это минута деньги стоит? Мишни, зачем? Можем... Улыбаться? Да, да, да, да, да. Ну? А, да, Чего ты долго? Хватит уже. А -а -а. Чтобы Климов долго смотрел у тебя? Да. А где, Анатолий Леонидович? Не знаю, где-то здесь. смотри в камеру. Смотри на Махай. А, это я. Собор не ходите. Гуля ставим ближе. А где Татьяна Николаевна? Да, мы Гуля, я тебя запечатлел. Круп, ты улыбайся, Гуля. Сейчас повернись лысину крупным планом сниму. <свистит> Девушки. Девушки. Вы где снимаете? Там снимаете или нас? <свистит> я свою снаху сниму. Да? <свистит> а я захуза? Вахен, сагаттел, чище коссеты, да. Рядом поставил. А -а -а. Давай Юш заходит. Вот девчата чат снимает. Сюда, сюда, сюда. Сейчас поставить. Сейчас поставили. Темно тут правда. Куристы. Махай, здесь здесь, махайцов, ага. Вижу, вижу, мы пойдем. Возьмешь, посмотришь дома тут. Ну-ка, Андрюшка. Сейчас мы тебя кино снимем.